И всем привет! С вами Dark. и Мы будем снимать с вами Fortnite. Это будет челлендж рандомный скин. Короче, разная рарность. Только я сейчас забыл кое-что поставить. Вот. Если что, Мандалорис, это короче будет обычная редкость. Неймар это будет. Ну типа мы будем летать на приятный парк. Там если это тупо с киркой. Это будет необычное. Легендарное, все это, короче, вы сами знаете. Ну, в принципе, это, я думаю, будет легко сделать. А, понял. Легендарный скин. Окей, ладно, погнали. Надеюсь, то, что мы не повезет. И, ладно, погнали в катку. Так, ладно, допустим, куда я смогу полететь? Наверное, в сад. Да, в сад. Короче, там, в принципе, неплохой, по идее, лут падает. Ну и довольно нормально. Ладно. Так. Угу. Ну что уж, полетели. Так. Если что, вы можете перед этим поставить лайк и подписаться на канал, если вы, конечно, сможете это сделать. Хотя это довольно просто сделать. Кстати, советую это видео досмотреть до конца. Ну и, естественно, подписаться на канал. А, там челик летит. Понял. Ладно, тогда я примерно сюда тогда получу. Ну, это причем Ага, необычная редкость. Понимаю. Ладно, ломаем. А, кстати, можно всякие хилки брать. В принципе. Ну, рандомные хилки и все. Ну и удочку, в принципе, тоже, по идее, можно взять. Nice. Новый уровень. Неплохо. Повезло, повезло. Ладно. Я пока что пофармлю ореса. Потому что это, в принципе, важная вещь. Ага. Огромный пинг у меня. А, еще и покидалился. Значит, ещё и плюс один челлендж. Большой пинг челлендж. Нормально. Хе. Ну ладно. Я надеюсь, что я смогу победить. В принципе. А, М-ка в кустах. Неплохо. Окей. <смех> Бывает, короче, такое. Ладно. Короче, я перемотаю до того момента, пока будет эпично. Ну, вы поняли. А пока что... Кстати, ребята, ну вдруг там кто-то есть в башне кто-то. в принципе, я думаю. Здесь серьезно кто-то есть. Едем, едем, Господи, едем! Давай. У него есть, видимо, лук разъели. Давай едем, едем! Господи, давай, бери, бери. Страшно, капец. Давай, едем. Так, я думаю, то что здесь можно скрыться. Хотя а я не уверен, что здесь возможно, в принципе, скрыться. Ладно, едем, короче, наверное, в другую точку. Хотя погодь. Сундук. Нужно проверить свою удачу. А, я еще плюс Соня. Пожалуйста, давай, легендарка. А, -а, -а тактик. Господи. капец. Ладно погнали тогда повыше. Ага, nice. Конечно патроны. Ладно, поехали сюда теперь. <клево> <клево> <клево> Стреляют. А, -а, а, блин! Что это? Нет, нет, нет. Давай переворачивайся, переворачивайся, давай, давай. Едем! Нет! Только не этот, только не этот. Давай, едем, едем. А тебя, может быть, его сбить? в принципе, по идее, можно. А, понимаю. Понимаю. Капец. Ладно, тогда. Ладно, тогда переместимся в следующую катку. Ладно, аж подумать, куда полететь. Хм... Наверное, в приятный парк. Или в башню. Так, нет, в башню меня разнесут. Окей. А может быть там, где есть Скар. Хм... Наверное, даже можно попробовать. Хотя, как я его убью? Стоп. А как? Ладно, короче, проверю, наверное, всё. Полетел. Найс, так хорошо. Летё. Ага. Блин, а серьезно, а как я его убью, если я даже гранаты не могу брать? Хм... Кстати, я играю за Амугуса. Это эпический скин потому что я могу все эпическое брать. В принципе, неплохо. Ладно. Снова пинг. Конечно же. Грустно-грустно. Ладно, грустно. Вот, в принципе, бывает. О, вот он этот бот. Найс. Так, скирк я его не заберу. Кстати, он сюда идет. Капец. А, походу что-то заподозрил. Наверное. Ладно. А, он, наверное, в этот дом пошел Ладно. Так. Блин, бонусный опыт убрался, ладно. Нельзя же гранат, господи, забыл. Капец. уже хоть что-то выпадет ну уже а -а -а, аптека ладно хм, зелька где же еще может быть так ладно давайте-ка я залутаю этот домик пожалуй попробую так лутается пока что нормально блин он снова сюда идет ладно не удалось короче <смех> тогда пойду вот сюда что ли надеюсь то, что там челика нету а там кто-то тоже строится да ладно тогда ударную надеюсь найду надеюсь на это в смысле новая достопримечательность я же здесь был Ударная. Найс. О, нет. О, нет. Вот только не это. Только не это. Не-не-не. не не не Нет. Не, не, не, не, не, не. Только не это. Только не это. Ладно. И пушки ПЖ. Помогите. Нет. Машина, машина. Машина. ПЖ, спасибо. Даже можно сесть. Найс. Садимся. Найс. Уезжаем, уезжаем. Как можно быстрее. Давай давай, давай, давай. О, уехал. Найс. Неплохая катка. Очень даже неплохая. Тут даже есть еще более лучшая машина. Что лучше? Ага. Понял, что лучше. Так. Погнали. Окей. Ладно. Давай, давай, давай, Пока что этим нормально. Так, что в этом доме? Надеюсь, его не облутали, в принципе. Да че, есть челик? Ну капец. Кошмар, короче. Как так можно? Капец. Так. Давай, тащи, тащи, тащи, тащи. Давай, давай. Ага, Костя. Понимаю. Ладно. Все, подожди, тоже оружие. Ладно. Так. Наверное, я сейчас сяду в машину и поеду в этот дом. Я думаю, это. Да. Хотя... Может быть здесь? О, кстати, удочка здесь есть как раз. Найс. Nice. Хотя я могу лутать если удочку. Стоп. Блин, прикатится же. я не могу. А удочку? Но, по идее, это не оружие. Поэтому я могу использовать. Вот, погнали. О, найс лут. Так. Неплохо. Ой, ну, еще одно рыбное место. Тут чел. Блин, ну нафиг. Зачем он мне вообще сюда? В принципе, приперся. Опасно. Тенчер, тенчер. Так ладно. Ладно. Да, я лучше отсюда, в принципе, побегу. Буду дальше ловить, в принципе, рыбу. Так, а здесь можно проплыть. А, -а, -а тут можно. Лол. Щитовая рыба. Найс. И обычная рыба. Оченьба. И.. Так, и что сейчас выбудет? Так, так, так, так, так. А, понимаю. Ладно, я, наверное, заменю, короче, на бинты. Так, ладно. Ой, еще. Тут, блин, чел сейчас будет. Господи. Кстати, а почему не слышно? Странно. А же здесь. А, Походу это чит, видимо. Ага. Идет, идет. Так. И... Жесть. Здесь сложно. Так, ладно. Окей. Тогда я сейчас, наверное, кое-что снимаю. Полтос, например. Ага. Найс. Nice. даже буду ловить. А, не удается, не удается. Так. Найс. Nice. Oh, хорошая рыба. Наверное, место Полтоса. Теперь место этой рыбы. Да, место Полтоса. Так. хорошо хорошо пока что ладно я наверное переключусь когда будет хоть что-то интересное покажет потому что я сейчас буду просто ловить рыбу потому что это интересно поэтому будет быстрая перемотка Хм. Ладно, короче, поехали. Так, что здесь? М -м, надо проехать. Офигеть, как я так сделал. Окей, ладно. Сейчас я наверное, здесь пока что посижу... наверное. Не-не-не-не! не не Не-не-не-не Только не это, только не это, не-не-не! Господи, минус-колесо, Господи! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Нет, нет-нет-нет... Не надо. Не надо.. Господи! Не убивайте меня! Я хочу жить! Я хочу жить! Топ 2... Стоп. В смысле, топ 2 это то, что мне нужно Найс nice. Очень сильно, все хорошо Очень сильно Так Запиваемся Так папа! Офигеть Искар, все, это топ-1 Здесь, конечно, там не попался киберзадрот, конечно же Я надеюсь на это А это Линьон, все это построил Пуста Ладно. Блин, зона пошла. Так, где этот чел? Наверное, он там. Э -э -э -э, наверное, так. Или здесь. Стоп. Возможно, он здесь. Да? Это так? Да, он там. Он даже не строится. Стоп. Да не может такого быть. То, что это топ-1. Так. А не он строится, не. Это, видимо, все. А где я попробую его затащить, в принципе. Ой, как же я его залил-то! Хорошо, хорошо. Так, соп, он что, еще, что ли? А что, типа, не строится. Или что? А, соп. А! Так давай, давай, -да -да -да -да -да -да давай, давай, давай, давай, давай. Давай, я могу его заспавнить. По идее, я могу, я могу, я могу, я могу. Давай, давай. Тащи. О, как же я его хорошо залил. Неплохо. у меня больше никакого шанса нету. Да! Победа! Победа! Наконец-то! Господи, победа! Это завершился челлендж! Офигеть! Офигеть! Ребята, это топ-1! Я в шоке! Это топ, блин, один! Топ 1 Я в шоке! Как? Как? Как я смог? Так еще и здесь еще и карась. Я в шоке, господи, ребята, я в шоке. <свы> мне даже Мандалорец не выпал. Вот настолько мне очень сильно повезло. Офигеть. Офигеть, еще и Бэтмен новый, господи. Офигеть. Офигеть, господи. О, Дримхак еще. Все офигеть. Очень хорошо. Капец. Ладно, с вами был Dark Slash. Всем удачи и всем пока.